Снова хочу начать свое видео со слов приветствия спасибо что заходите на мой канал смотрите данное видео подписывайтесь ставите лайки пишите комментарии и сегодня очередное видео я решил заснять мы будем играть не в покер а в казино у меня накопилось небольшое количество монет сейчас мы глянем сколько у меня 172 монетки есть и я вчера смотрел, что можно... Сейчас мы зайдем в магазинчик. Можно будет попробовать посмотреть, что мы можем вообще... Можно ли вообще выигрывать в казино? Вот как-то я один раз играл. Здесь у меня очередное видео. Так, бесплатное вращение в казино. Сейчас мы вот... В принципе, здесь самое большое. На данный момент 30 бесплатных вращений. Но вот есть 25, которые мы можем купить. А, и сыграть вот игру Diamond Stars и Stars Invaders какой-то. Так. Давайте сейчас начнем нажмем купить. Что хочу сказать, что в принципе я ни разу не выигрывал какой-то там э, с ног суммы, когда вот смотрю разные видео, показывают, что там, я не знаю, что ли там не тысячами, не миллионы выигрывают радуется так что там со стула падают но ну, сколько вот э, не знаю но ну, я не так-то много но бывало иногда что вот играл одно время как-то вообще я регистрировался именно в казино но безрезультативно э, играл в рулетку правда пробовал разные там тактические стратегии тоже читал по этому делу но так и ничего не выиграл поэтому Сейчас мы попробуем. Ну, это, знаете, это, скорее всего, как развлечение, наверное, больше всего. Может быть, и что-то получится. Ну, давайте, друзья, покупаем фишки. Подтверждаем. 25 бесплатных вращений. И процесс покупки завершен. И сейчас нам надо найти будет эту слот-машину, друзья. Так, еще небольшое дополнение. <клёп> Я вижу, что есть еще бесплатных 5 вращений на той же на том же слот аппарате давайте купим тоже 24 да 24 это купить подтвердить и мы еще можем наверное, купить и еще купить это у нас того 35 вращений но ну, будет как-то побольше я думаю может быть поинтереснее так все у нас осталось 4 монетки в принципе мы уже здесь больше ничего купить не можем ну что, давайте искать, где это находится Так, друзья, и значит у нас э, Как найти игры казино Вот вы можете скачать PokerStars Ссылочка будет под этим видео, кто хочет играть в покер э, И также здесь есть казино В принципе есть люди, которые, я думаю, любят эти игры И, значит, заходим в, в лобби Внешний вид лобби И нажимаем, галочку ставим показывать Игры казино применить Окей. Okay. И так, вот тут у нас есть покер. И у нас есть теперь казино. И здесь есть э, разные виды. Я не знаю, как это назвать. Разные виды это слот машины. Казино здесь э, по разным ставкам. Я так думаю, можно слот машины. Карточные игры за столом это такая, скажем, может быть, ну, небольшой такой обзорчик. А, есть живое казино. А, мгновенный выигрыш. Так, ну я не знаю, может отдельное видео здесь есть сделать и показать потом, что здесь как есть. Ну не играю, я просто открываю тут. А, ладно. Рулетка, блэкджек, покер, другой тут. Так, нам надо, надо найти слот-машину. Может быть, потом я какой-то обзор сделаю по что здесь есть. Так, вот тут у нас все. Надо найти Diamond Stars. О, вот он, да? Третий. И Stars Invaders. А, я, вы знаете, что думаю? Сейчас я открою свой канал, посмотрю, в что я играл тут раз. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас. А, я, наверное, играл в Diamond Stars. Так, сейчас мы посмотрим. У меня плейлист, наверное, уж есть отдельный. Так, жизненный стрим установ, финальный стол. А, а вот слот машины. Сейчас мы посмотрим, во что мы играли здесь. Ну, кому интересно, посмотрите, сколько я здесь выиграл. Тут было, кстати, 150 вращений у меня. Так, Diamond Stars. Ну, а сейчас мы давайте сыграем Stars Invaders. Тут, в принципе, он есть. Закроем, давайте. Так, вот он, следующий Stars Invaders. Не знаю, в чем здесь в чем здесь вообще различие. Так. Дело в том, что я в тот раз очень долго почему-то не мог открыть. Почему-то я долго так не мог зайти, так. А здесь в этот раз быстрее, так. А почему? Номинал монеты 05, 04, 01. А. Так, ну что, давайте поиграем побольше. Номинал монеты 05. Понять, у меня же 25 вращений а, Ладно 0.01 центов Так, это что тут такое победа? 0.02 А, использовать сейчас Нажимаем это видно, можно просто поиграть. Так, сколько у нас ваше бесплатное вращение зачитывающей валюте в долларах, короче. Сейчас мы попробуем побольше сделать. Так вот. Так, и а сколько у нас вращения? 25 осталось. Так, а я же еще покупал. Они не суммируются. 5 мега старс 282 тысячи супер старс 9 тысяч старс 20 ладно давайте посмотрим что здесь будет сейчас я наверное это музыку звук вот так я наверное сделаю и будем крутить Так, это первое вращение, да, пошло первое вращение, друзья. 0,6. Сейчас вообще посмотрим, сколько вот можно за 25 вращений выиграть денег, так скажем. Если вам известно, эти монетки, которые мы меняли при определенном количестве, их также можно поменять на деньги. Ну вот мы решили сыграть поэтому дальше вот так давайте будем ждать так это ничего у нас не вышло какие-то здесь космические объекты тоже ничего не получилось давайте дальше попробуем что-то ну, 004 Так, ладно, поехали дальше. У нас 20 вращений осталось. 002. Ну, в принципе, в той.. Diamond Stars я Монстас, где играл, там тоже примерно по такой же ставке играл. Ну там как-то по воле получалось. Так, ладно. Крутим, играем 002. 002 цента. Играем дальше. Осталось 16 вращений. Так, ничего не попало. И опять мимо. Пока что у нас все выиграно 14 центов. Посмотрим, удастся ли нам что-то такое. Биг. Бывает биг такой выпадает надо ждать Что для этого нужно я не знаю просто кручу вращаю этот слот агрегат у нас осталось один вращение друзья и прибыль наша пока составляет 14 центов опять мимо опять крутим Неа осталось 8 вращений еще еще 22 цента поехали дальше еще 4 ну понятно открутим мимо Осталось у нас 5 вращений, друзья. 008. Хорошо. И 4 вращения у нас осталось. Продолжаем крутить дальше. 006, да, музыка такая, что как будто там что-то такое выпало. Ну, на самом деле всего 006. Осталось два вращения еще. Так, что такое выпасть, чтобы было такое грандиозное какое-то. осталось у нас одно вращение. Так, ну и все. И теперь... Так, закрыть игру. И у нас еще же должно быть. Так, мы же еще покупали. Я посмотрим. это у нас значит они не суммируются должны по, по очереди так вот да у нас еще 5 используется сейчас и еще друзья у нас 5 вращений и еще 5 ну там около сколько 24 центов выжили так ну что, поехали В данный момент что-то будет 4 цента давайте дальше вообще я не сильно понимаю как вот вообще здесь можно что-то как-то так рекламировать и вращая ну не знаю как по данной методике играть можно а можно поставить на автоигра ну, я думаю, что мы покрутим. Осталось два вращения, того 0,08 центов. Так, так ничего не идет. У нас, как я так понял, это такие вертикальные диагональные линии играют. И остался последнее вращение. Это у нас будет второй тур такой. Так, идем давай уже на деньги может сразу откроется тогда еще пять еще пять друзья стал прощения у нас и используем сейчас нас здесь предупреждает что переведены в валюте в долларах, поэтому выигрыш также будет обожаться в этой валюте. Ну, давайте. У нас третий такой завершающий тур будет. И давайте начинать. Мимо. В первом туре у нас был 25 вращений, но что около 30 центов там. Втором 10. Сейчас посмотрим сколько у нас в третьем будет. Осталось два вращения, друзья. Пока никаких результатов нет. Вот, сразу 10 центов. Но это самый крупный выбор. За раз я имею в виду. Последний вращение. больше выглядишь до 14 центов ну вот так друзья я не знаю кому понравилось данное видео не знаю ставьте лайк кому понравилось в принципе как сказать room poker stars в принципе она здесь доставляет вам играть в казино и в покер ссылочка будет под этим видео кому интересно скачивайте и играйте я не знаю а вас заработать. Я буду рад за вас, в принципе, желаю вам удачи. До новых встреч, а мы, друзья, увидимся в следующем видео.